Всем привет! Вы на канале Игрокваш! И сегодня я продолжаю играть в Слендера. Очень игра, мне это очень понравилось. Сейчас мы находимся в лобби и в ожидании, кто же будет сейчас Слендером. Смотрим. Надеюсь, а вдруг, а вдруг повезет. Смотрим. Есть! Есть! Даже не ожидала, что с первого раза я буду Слендером. Ну что ж, ребятки, готовьтесь. Сейчас мы будем вас убивать. Вот так вот сразу повезло. Так, кто у нас тут? Так, это наш помощник. Ну что ж, в бой. Ду -ду -ду -ду. Наш слендер вперед движется. Так, смотрим, где у нас тут прячутся наши противники. Так, ага, вот вы где. Что, боитесь? Сейчас мы вас всех победим. Так, а ну-ка, давайте здесь постоим. Постою-ка я здесь. Явно кто-то должен прибежать, да, прибежать и включить. Включить. Ага. Ну, давайте, где же вы тут? Где же вы тут? Так, есть, есть, давай, давай, вот так вот. А ну-ка иди сюда, иди сюда, включайте, включаем. Аккумулятор включать кто-то должен или нет? Давай, давай, давай. Вот, вот вы какие. А, боитесь меня? Что ж, все-таки удалось им включить. Но ничего страшного. Сейчас я вас всех тут, всех поубиваю. Противников. Вот так вот. Вот мой помощник тут бегает. Кстати, кто еще не подписан на канал Игрок Ваш, подписывайтесь. Бегом, иначе тоже убью. Шучу, конечно. Ну что ж, смотрим дальше, идем у нас тут а сюда сюда иди сюда вот они красавцы мои есть есть я страшно есть один упал а ну-ка ну-ну-ну так а время-то идет они не успевают даже даже картинки собрать еще еще давай еще немножечко ну ну, красавчик, есть еще один. Так, ну куда ж ты бегаешь постоянно, а? Вот хочу я вот этого синеголового поймать. Иди сюда. Вот, все, наконец-то мы его свалили. Ну что ж. Итак, наш слендер победил. Мы победили. Ура, ура. Так, смотрим. Смотрим, время есть. Да, ура. Ура, у нас это все получилось. Итак, смотрим. Что у нас за результат? Внимательно смотрим. Can't run, написано. Не сможешь убежать. Смотрим на результаты. Так, слендер винс, yes, yes, yes. Итак, 30-32 секунды, вот так вот. У нас, нам удалось, нет, 103 секунды нам удалось победить, вернее, всех убить, yes да это хорошие результаты как для меня то тем более потому что я еще новичок в этом деле ну что ж, ждем кто дальше у нас будет с Лендера и выбор уже сделан ну конечно да я уже горожанин посмотрим да в каком месте нам нужно собрать 8 картинок и у нас есть 7 минут картинок страничек кто как называет так ну что ж так, это что такое? А, это какой-то корабль, я так понимаю, да, это на каком-то старом, древнем корабле. Ну что ж, бежим, бежим. Нам надо сейчас быстро убежать. Очень страшное место, действительно стрёмное очень место. Особенно в эту игру играть хорошо, вечером, даже ночью, да, когда темно. Бежим сюда, ой-ой-ой, никого же не видно рядышком, вообще никаких картинок пока не вижу, ни... Не... Вон, вижу. А, нет, нету. А -а -а, ух ты! Где же ты взялся там? А, какой -а -а, -а -а, кошмар! Смотрите, он полностью меня обескуражил, полностью. Я даже не могу двигаться. То есть двигаться немножко могу, но никуда бежать уже не могу. Все, полностью собираются у меня все проценты. И, к сожалению, к сожалению, я погибаю. Вот так вот все происходит. Кошмар! Не думала, что я буду первой. Ну ничего страшного бывает и такое ну что ж, давайте сначала теперь мы сейчас находимся в лобби опять но можно понаблюдать за другими игроками как они там справляются с этим слендером что у них там получается все-таки же интересно. Я первая да неудачи конечно Ну вот у нас какой-то хьюго рмб так он включил у нас аккумулятор побежали дальше вот этот синеголовый. Смешной такой тоже какой-то. Как же его там зовут? Кондо. ой ой ой Бегите, ребята, бегите от него, да. Ну, а Слендар тут тоже молодец, я вам скажу. Смотрим, что происходит. Так, что ж такое? Этот бегает... Ой, смотрите, а этот бегает свободно, и ему ничего абсолютно... Почему я не понимаю? До сих пор не поняла, почему. Что ж такое? Смотрите. О, нет, все, завалил его. Он его завалил все-таки, но он как-то бегал от него... Притом так хорошо бегал. Так, дальше смотрим. Кто у нас тут еще остался? Вот еще ребятки тут бегают от него. Бегите, бегите, молодцы. Так, собрано, смотрите, всего лишь три картинки. Включено три... Три батареи только включено. Так что, в принципе, им еще осталось. Так, это наша близняшка. он бегает, смотрю. Страшно, да, конечно, страшно. Тут такая еще музыка. Опа, вот это ты попалась, девчушка. Ничего себе. Так, вон еще кто-то бегает у нас тут. Так, что ж такое? А, он ее, все, он ее заморозил, смотрите, как и нас. Он ее заморозил, она даже двигаться не может. Вот как происходит. Ага. Вот это да. Нет, побежала дальше. А что произошло? Вот что-то я не поняла, что тут вообще произошло, почему он ее не смог, э, ничего с ней сделать, вернее, не смог, странно как-то. Оба есть, он сзади находится, но она спокойно бегает. А, наверное, все это зависит, оп, все, все, все, он ее убил. Все зависит, наверное, скорее всего, от того, от собранных э, картинок, понятно. Вот что происходит. То есть чем больше картинок вы собираете, тем больше у вас возможности убежать и быть нетронутым м -м, слендером. Вот. Элси какой-то, да, бегает. Тут смотрим. Смотрим, смотрим. Смотрим за ним, что же будет. Что же тут будет с ним. Оба, есть еще один юга наш. Хьюга РМБ. Бежит, сколько их тут осталось-то? Так, что-то, ребятки, вы так. Оба Ника... есть появился слендер ой, какой страшный, учить. Какой же он вообще, конечно, действительно стрёмная игра, как-то так интересно бегает. Какой-то корабль страшный такой страшный страшный ну что ж давайте уже так одна заваленная так он ее смотрит еще ж ногой пнул наверное да посмотрел мертвая или живая или как она называется что ж бежим бежим беги уже быстрее сейчас появится наверное скорее всего что такое затишье затишье перед буря смотрите осталось оба есть все он тебя заморозим в маске такой фух есть так, все, все, игра окончена. Что у нас получается? Давайте посмотрим результаты. По-моему, кого-то он не убил и победили, по-моему, горожане, да или как? Сейчас посмотрим, посмотрим. Не поняла. Увидим результаты. Итак, remind Pages и смотрим на результаты. Ну, показывайте. Что ж так долго так? Так, Слендер победил все-таки. Ага, у него так, 103 секунды. Понятно, за 103 секунды всего лишь. Ну, у нас результат был гораздо круче. Так что, ребята, вот так вот. Ну что ж, снова ждем, ждем. Ждем, кого выберет Слендера. Еще раз хочу сыграть. Действительно, очень интересная игра в нее играет ставьте лайки под видео ну и конечно же подписывайтесь на мой канал игрок ваш да он совсем еще новый я прошу его поддержать так что опа, и я опять слендером ничего себе то двойная удача смотрите за вот эту всю игру уже второй раз получается через раз я слендер да круто ну что ж давайте сделаем так о что там написано надо результаты увеличивать, чтобы у нас было еще круче. Ну что ж, поехали. Где вы там прячетесь, мои хорошие? Ну сюда. Так, вот они, вот они, вот они все идут. Там, видите, зелененьким на... написано все по 100%, пока, ну ничего страшного. Кэнтран, ага, не убежишь. Так, записки мы оставляем. Записки оставляем, они должны быть их собрать, но ну, уже кто-то, смотрю, одну собрал. Так, ну что ж такое, где вы там? Где же вы там? Так, что-то мне не везет. Не везет, время идет, и я еще пока никого, никого не смогла завалить. Вот что получается. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, идите сюда. Так, а что это вообще за местность такая интересная какая-то? Сюда. Так, ну, ну есть, давай. Итак, я пришел, я слендер. Отлично, давай, иди. давайте, идите сюда. Ух ты, синеголовый, так, вперед, ну что ж, страшно, да, конечно, страшно. Еще, вот вам, получайте, сейчас я вас, ну-ка, посмотри на меня, посмотри на меня сюда, давай, давай, вот так вот, еще. Все должны смотреть на меня, вперед. Как вам вообще эта игра? Пишите, пожалуйста, в комментариях. И кто в нее играет, тоже ставьте лайки, пожалуйста, под видео. Так, а ну сюда, ребятки, смотрите, вот сколько их тут. Ага, вы толпой решили тут бегать? Ну хорошо, хорошо. Один есть, завалила. Так, давайте еще. Так, но ну времени уже больше уходит. Есть, давай, давай, давай, красавчик, иди сюда. Как вы мне все нравитесь. Одним взглядом я должен вас убить, вернее, вы должны на меня посмотреть, смотрите на меня сюда, еще давай, давай, давай, вот он синеголовый, крутой персонаж вообще этот синеголовый тоже, вообще тут все интересные. А ну-ка, еще давай. Опа, молодец. Так, вперед. Ну, я тебе сейчас завалю, все равно я же тебя не отстану. Еще давай, посмотри же на меня. Ну, смотри, какой я красивый. Какой я страшно красивый. Вперед. Есть. Получилось. Еще. Ну, все равно 20%. Ну, бегает и бегает от меня. Да что ж такое? Что-то у меня в этот раз медленнее все происходит. Местность другая немножко, поэтому тяжелее тут. Так, ну смотрите, они уже собрали 4 картинки. А ну-ка, вот вы где, красавчики все. А ну-ка, вот так вот, молодцы. Вы решили все толпой бегать. Ага, вы думаете, так будет красивее, вернее, так будет безопаснее? Ну ничего подобного, мне даже так, мне даже так проще получается. Сразу перед толпой встал и все, вот одна как-то там прыгает. Так, а ну еще давай сюда. 12% у кого-то 76, Но Ну, осталось время время-время давай иди сюда девчушка, иди сюда страшно тебе тебе страшно сейчас мы тебя завалим давай от слендера не убежишь если убежишь то это я не знаю Шу -шу. убегают же Бегать, все зависит от времени а представляете если бы не было отчет во времени ой можно было валить тут всех сразу да есть один есть еще один ну что ж Где еще там наши клиенты так включили еще один аккумулятор ага, ага вот ты где вот ты где красавчик все готов вот я его прям заворожила так кто тут у нас еще прячется где стопроцентный оба что случилось что-то случилось? А, время закончилось? Для что и случилось? Не могу понять. Да, время у нас закончилось. И смотрим результаты. Результаты смотрим. Слендер победил, то есть, а, я всех все-таки, все, всех, но ну, в этот раз у меня 82 секунды, ну, ничего страшного, кстати, я вам скажу, знаете, что 7 человек я завалила, по сравнению с другими, пока еще у меня хорошие результаты, так что вполне все прилично. Ты что толкаешься там? Тут подошел, сзади толкнул меня. Так, ну что, сейчас в ожидании. Итак, стартинг раунд. Привет, игроки, говорит. Ой, танцует там один. Кто-то новенький у нас, наверное, появился. Так, вы горожанин. Ну что ж, конечно же ж. Ну что ж, играем еще один раз. Я думаю, сейчас замест горожанина. Так, где же у нас будет траг... Так, три генератора надо включить. Ага. Угу. Четыре генератора написано. восемь картинок. Так, что это за местность обратно какая-то непонятная. Так, включаем быстренько генератор. Раз. Быстро повезло, так быстро нашли. Сейчас надо искать срочно картинки. А, пишет что случилось? А не знаешь, что случилось? Ай-яй-яй. Будь осторожен, написано. Так, у меня 88%. Все-таки Слендер решил меня... Меня, он сзади меня идет, интересно, нет Да, музыка такая страшная. Я боюсь, что он мне сейчас быстренько завалит. Очень страшно. Ай-яй-яй. Давай, давай, бежим, вот, еще один, а, ух ты, еще один генератор, есть, есть, картинка есть, хорошо, удача, так, подожди, подожди, есть, вон еще один генератор вижу, вперед, вперед, бежим, бежим, бежим, бежим туда, у нас будет тогда больше возможностей. так, что-то не вижу, уже кто-то включил, может, удастся картинку найти, ой-ой-ой, а, будь осторожен. Это что, ты меня завораживаешь тут? 49% осталось. Ой, -ой, ой как страшно. А -а Я же не хочу так быстро покинуть игру. Хочу продержаться. Ты смотри, ты за мной прямо бежишь, да? Не хочешь меня отпускать? хэслендер Так, вон чувачок, подожди. Подожди меня. Вон генератор вижу. Кто-то уже включил, врубил кто-то. Так, смотрим дальше, как это. Какие-то полки так куда дальше куда двигаться дальше так все темно и так все страшно вот картинка еще так берем картиночку так отлично мы все собираем о привет чувачок какая-то тележка это скорее всего что какой-то супермаркет да наверное еще одна картинка будет а эй эй ты что передо мной забрал то картинку ничего себе наглый какой наглый до ужаса сейчас еще генератор включит быстро не, мы включаем генератор. О, есть. Ты смотри, какой. Бегает прямо передо мной и все забирает. Так, нечестно, я тоже хочу. Да, точно, какой-то, наверное, не то что супермаркет, это какой-то мегамаркет старый, да, и какой-то заброшенный такой. Ой! 10% осталось 10% Не надо, не надо, пожалуйста Есть другие, ну давай Давай, давай, держись Или мы уже последние остались Я не пойму Фух, У меня уже нету смотрите, все Так, выключили свет Страшно Сердце бьется, как страшно У меня сил просто нету Просто нету сил Никуда не двигаться, ничего. Это ужас какой-то. Опа, сейчас включим свет, посмотрим. Может, пронесло все-таки? Ой, в глазах все темнеет. Мутно все. Кошмар. Куда его идти? Куда доползти? А -а -а. Так, так, вот, мертвяк лежит. Трупачок. Все. Все. О, ты, падла, ну что ж такое? Вот так вот бывает. Ну что ж, в итоге мы все равно все-таки продержались немного. Я не знаю, сколько тут у нас осталось, но вот так вот. Давайте посмотрим сейчас, наверное, на результаты. Leave me alone, оставь меня одного. Смотрим на результаты. Так, ну, слендер, конечно же, победил за 85 секунд. Ну что ж, Буду с вами прощаться, если вам понравилось видео, конечно же, подписывайтесь на канал Игра Кваш, ставьте лайки, если вам нравится Слендер вообще эта игра, ну и смотрите другие видео на канале Игра Кваш. Ну все, пока-пока, до новых встреч!